друзья приветствую вас на канале сквозь тернии к звездам и ровно 10 дней назад я записал ролик что я вошел в проект ммм MMM трон сегодня у меня отработал депозит срок депозита в данном проекте 10 дней и я буду получать первую прибыль первая моя инвестиция была 1000 монет и давайте сейчас я прям у вас на экране покажу вам как я вывожу первый свой отработанный депозит я нажимаю кнопку получить помощь нажимаю следующий следующий и тут мы видим прям что размороженное количество Которая может быть связана Так переводчик переводит 1200 Вот мы видим подтверждено Трон 1000 это мой депозит И 200 монет это мои проценты Которые набежали именно за 10 дней И также мы видим что рефералка У меня также 175 монет есть Я их тоже поставлю на вывод Нажимаю представить И тут нам надо ввести код 287. А, нажимаю представить. Вы действительно хотите вывести? Да, хочу вывести. Так, сейчас у меня создастся заявка, страница обновится. Вот тут вот. ну не заявка, а пока что только видимость этой заявки в скором времени она тут на главной странице у меня появится. Ну и конечно же, как уже обычно, в течение там двух часов, я думаю, выплата поступит ко мне на кошелек. У меня сейчас на кошельке там 1480 трон. Не знаю, если еще в течение минуты, пока этот видеоролик выплата поступит то мы с вами ее увидим пока что даже заявка не создалась напоминаю всем очень часто люди допускают ошибки ну кстати вот хотелось бы сегодня в чате видел обсуждение за первый депозит мне почему-то пять процентов не начислили Ну, я думаю что и это тоже довольно неплохо 20 процентов в месяц ну как мы уже с вами ранее видеоролики выяснили не 20 и 17, потому что 3% процента от своего депозита мы должны перед тем как сделать депозит отправить в фонд трон вот это вот синяя такая бирюзовая кнопочка мы сюда нажимаем и 3 процента отправляем можете сразу наперед отправить например 1000 монет и потом когда вы будете предоставлять помощь то у вас тут будет отображаться Сколько у вас монет осталось в фонде Я отправляю а, перед каждым депозитом Я наперед не отправляю Поэтому у меня тут указано 0 Еще одна ситуация, которая произошла буквально сегодня И со мной она также произошла Это участники вот, подождали 10 дней Пока у них выводится депозит И сделали уже реинвест Но они, например, вложили 1000 И у них на кошельке оставалось 500 монет Они думали, что оплатят первую половину помощи Потом закажут вывод и остальные монеты к ним придут но суть в том что новую заявку они создали а потом не смогли вывести свои монеты с чем это связано это было связано с тем что когда они переходили во вкладку трон то их депозит вот видите у меня уже реинвест сделан даже два я на повышение пошел а он еще был зеленым цветом и тут было написано разморозить за один день то есть депозит еще на полную не отработал хотя и дата вклада у меня была вот 29 числа, 10.49, но в 11 часов я не видел, что этот депозит был разморожен. Он также высвечивался синим цветом. Зеленым он около 2 часов по московскому времени стал гореть. И вот участникам уже пришли проплаты и на первую помощь. Они уже, может, даже первую проплатили и на вторую, а монет-то у них нет. Некоторым пришлось докупать, некоторые будут ждать и терять процент. Так что, если у вас а, ограниченное количество средств, то не надо вот создавать новую заявку, если вы рассчитываете, что вы сделаете 50% реинвест и снимете эти, и с этих денег уже заплатите вторую часть. Или имеете полную сумму у себя на кошельке, ну, на полную заявку, или ждите, пока он а, станет после синего фиолетовым. То есть это будет значить, что депозит ожидает реинвестирования. Вот так внизу тут все, в принципе, у нас и подписано. Поэтому я советую все-таки иметь у себя на кошельке а, полную сумму на заявку. То есть если вы проинвестировали в этот проект тысячу, то тысячи еще иметь у себя на кошельке для того, чтобы сделать полноценный реинвест и уже не тратить свои нервы на то, чтобы... Блин, а придет мне эта помощь, не придет. Вот в ММ MMM призм есть проблемы. Там, скорее всего, администрация сайта перенагружена, и там выплаты вообще могут затянуться до нескольких суток. В ММ MMM Трон пока что такого нету. Но вот мы видим, что и ордер еще мне не создали. Уже пару минут прошло. Так что если во время монтажа я получу все-таки эту выплату, то я скрином прикреплю. Если нет, то в телеграм-канале у себя я публикую пост, публикую посты вообще по всем выплатам так что можете подписываться и отслеживать это там. Также еще на канале Dan Invest ссылка на канал будет в описании находиться, мы проводим стримы и по MMM Prism, и также по MMM Tron, он проводит видеоролики, делает. Там вышел очень ли, такой хороший совет, как можно инвестировать в MMM Tron. Я еще видеоролик не посмотрел, я в предыдущем видел анонс и видел, что уже на YouTube он вышел, но сейчас поделюсь, как я вижу эту ситуацию. Ну, скорее всего, вот то же самое, что и раскрыл Дэн. Например, у вас есть 5000 монет трон. Как их можно вложить? Конечно, можно вложить сразу 2500, потом на 2500 сделать реинвест. В принципе, это нормальная стратегия, я, наверное, так и буду делать. Также есть и другой вариант, как можно проинвестировать эти монеты. Мы знаем, что когда мы создаем помощь, предоставляем помощь в этом проекте, весь этот процесс занимает очень короткий промежуток времени. То есть в течение суток вы на 100% предоставляете помощь, ну, скажем так, делаете депозит в системе. Систему. И некоторые участники делают так, они берут свои 5000 монет и инвестируют а, через день, например, на 5 депозитов а, разбивают свою общую сумму и тогда они получают с проекта выплату, ну, каждые 2 дня получается, да, потом, когда у них депозит увеличивается, они уже каждый день в течение 10 дней делают инвестицию по 1000 монет. Также это очень хорошо работает для тех, кто приглашает своих знакомых, у которых сумма входит в этот проект больше чем у вас потому что мы помним что рефералку мы получаем а суммы равные нашему депозиту и если мы например зашли на 2000 монет а наш приглашенный на 4000 монет то прибыль с 2000 монет мы теряем а если наш приглашенный зайдет а, два раза по 2000 монет или четыре раза по 1000 монет то в принципе мы получаем бонус как раз таки со всех его вкладов ну и также это очень здорово работает на то когда вы вы решите выйти из системы например если вы инвестируете сразу пять монет то в тот момент если вдруг он настанет когда вы захотите выйти из системы вам как минимум надо будет сделать создать заявку на 5000 монет и как минимум две с половиной тысячи монет сюда инвестировать чтобы забрать свой предыдущий вклад а если вы делаете много вкладов по 1000 монет то и оставляете в проекте вы только 500 монет вместо двух с половиной тысяч так что я думаю я больше 2000 повышать не буду я просто буду чаще делать депозиты 10 депозитов за 10 дней это вполне реально сделать я думаю что вот как-нибудь потом даже проведу эксперимент как наращу баланс посмотрю сколько можно сделать за сутки депозитов то есть у меня почему-то мне кажется что за сутки в этом проекте ну реально можно будет сделать ну 10 депозитов давайте примерно такое число я возьму кстати кто делал несколько депозитов в сутки то Можете писать об этом в комментариях, очень интересно будет почитать. И вот мы видим, что b должен мне отправить 1370 монет Трон То есть а заявка уже создалась, 48 часов на ее выполнение есть. Конечно, не сразу, не моментально сейчас она мне придет, но я думаю, в тот период, когда я буду монтировать ролик, вот прям сейчас, хоп, и у вас как раз-таки скриншот выплаты появится на экране. Так что MMM Tron, он платит достаточно быстро. Достаточно быстро они выплачивают. Тут алгоритм отрабатывает как раз-таки свои вот эти 3%, которые мы отправляем в фонд. И тоже видел в чатах пишут: так вот, фонд, который мы отправляем, и нашли их кошелек, и там, мол, монеты накапливаются и лежат без движения, ребята. Фонд трон это заработок администраторов, то есть они как-то на чем-то должны зарабатывать. Понятное дело, что у них тут и депозиты прокручиваются, но вот еще 3 процента они берут за создание депозита. Так что по факту напоминаю, что не 20% за 10 дней, а 17% за 10 дней. 3 процента отлучиваем администрации в общем такой был обзор как всегда как уже второй раз точнее 10 первых комментариев которые укажут в конце свой номер кошелька трон получат по 10 монет трон сейчас я не буду отписываться что я отправил это был такой пробный тестовый розыгрыш сейчас все первые 10 комментаторов которые напишут комментарий комментарий должен содержать не только номер вашего кошелька трон но должен ему ну, какой-то быть комментарий который какая-то обратная связь от вас, а в конце комментария вы просто даете свой трон-кошелек. И первые 10 человек, которые это сделают, получат от меня 10 трон. Ну, я думаю, в течение первого дня, если соберется 10 человек, то я сразу им и отправлю. Поэтому а, завтра уже проверяйте кошельки и также можете потом под видеороликом отписать, получили ли вы подарочные монеты. Ну, а на сегодня все. До скорых встреч!